Всем привет! А, продолжаем наше занятие бумажной торговли. А, сегодня ради интереса мы сделаем немножко по-другому. Тот тренажер я не буду подключать, потому что работает он дерьмово, если честно говорить. Я закрою глаза, отключил я привязку к конечному пункту. А, графика сейчас перейду на месячный график чтобы быть уверенным а, нет, на недельный график нет, на недельный, на дневной я думал как сделать так, чтобы было честно я закрыл глаза сейчас кручу, верчу а, кручу, верчу наш бумажный тренажер и вот при помощи кнопки F12 я буду перемещать график вперед и мы посмотрим, что из этого все выйдет. При этом мне интересно, Все мы торгуем по методу, ну я рассказываю торговлю по методу Билла Вильямса, так как я прохожу обучение по этому методу. Сейчас это все бесплатно. Естественно, я не рассказываю все секреты торговли. Вот. И аналитики графиков. Но мы с вами будем просто смотреть, как это выходит. При помощи, напоминаю, при помощи F12 будем перемещать uh, курсор вперед. а Я бы хотел параллельно параллельно посмотреть что, и показать вам что новости абсолютно не влияют на рынок потому что рынок уже изначально учел все возможные новостные варианты все рассказы о том что политика и прочее делает рынок это факт но рынок реагирует гораздо раньше, чем новости просачиваются в прессу. Возможно, это история с инсайдерами. Но я думаю, что есть просто специфика людей, более приближенных к кругам, которые обсуждают ту или иную новость, и они начинают заранее каким-то образом двигать рынок. И, собственно, мы все... Любой трейдер это может видеть. Не видеть Итак, прошу прощения, я снова двинул график. Ну, может быть, не очень удачно, но да ладно. 2004 год, 03-24 январь, февраль. 2004 год, февраль. Новости, 2004 год. Февраль, февраль. А, напоминаю, у нас открыт, не напоминаю, а говорю, что у нас открыт с вами индекс Франции, ну и наверное мы Франция, Франция. давайте посмотрим, что у нас было во Франции в 2004 году. Надежный брокер, Так, экономика. Франция предоставила 72 миллиона евро. Субрегиональным учреждениями и государственными членами. бл Вооруженные силы и ОПК. Преступность прочее. Франция уже пережила. Так, так, так. Франция 2004 год. Февраль. Что-то ничего нету. Нет, я бы хотел вот так вот, да, главное события посмотреть. 31 декабря 2004 года. Добрый не достигла исторической отметки и бля, бля бля бля бля бля новости Франции Франция сегодня 22 марта есть тут архив спорт, выборы, программы, публикации техно ну да ладно и чтобы не напрягать вас к следующему видео подготовлюсь и сделаю более интересно и наглядно чтобы можно было видеть итак что мы имеем с вами а имеем мы с вами следующее что у нас график опять двинется да? при приближении он передвигается не совсем но попробуем не менять <связь> Координаты графика. Если кто-то знает метод лучше, ну, метод лучшего тренажера, более нормального, то пожалуйста поделитесь. Итак, индекс у нас пошел вверх. Видимо, это коррекционная волна первая. А и она была троечной. Раз, два, три. Теперь у нас идет вверх откат. Мы видим, предполагаю я, что у нас уже была четвертая и это была пятая. А это Б волна, которая пробила А. Открылся бар высоко, закрылся низко. Предполагаю я, что это у нас и был дивергентный бар в этом месте и бля нет, к сожалению это не самый лучший провод. способ для торговли надо посмотрим здесь мы вошли в короткую сделку ждем появился фрактал ниже Снова ниже. Вар. Ага, вот он пытается... Хопа. Выбил у нас от графика. Удалить. Значит, вот здесь вот мы... Я заработал бы просадку. Просадка бы у меня. Это удаляемся. И это удаляемся. Смотрим опять дальше. F12. Прошла волна Б. Вот она была такая. загребущая Прошла волна С. Вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз, вниз. Дивергентного бара. А вот дивергентный бар. Попробуем на него войти. В него войти вот этот дивергентный бар. С таким вот стопом. Хотя у нас еще нету окончания этой волны. Рынок может пойти еще ниже. Ну вот мы видим какой-то резкий был взлет. Смотрим дальше. У нас образовалось уже два фрактала. Далее. Прошу прощения. Образовалось два фрактала. Переносим стоп под нижний фрактал. Это мы. поставим красным вот у нас была потеря здесь пока у нас идет вроде как появился следующий у нас фрактал кстати он рано появляется здесь потому что график уже отрисованный и график отрисованный и фрактал появляется потому что График виден. На самом деле фрактал выглядит столько вот сейчас. Между трех фракталов. Вот вот. Идем. Ага. Угу. Было у нас опять падение. Опять рост. Опять пошли фракталы Не теряемся, передвигаем стоп, Сидим в волне это у нас волна? Это у нас, наверное, некая третья волна. Да? Давайте чуть-чуть а -чуть увеличим. Посмотрим, что это у нас было с вами. Да, это первая дивергенция в третьей волне. Сейчас пойдет четвертая и может запросто вынести наш Пересидел, возможно, я немножко. Так и есть. Наш стоп вынесли. Вот здесь вот я вышел с прибылью. Оп. Существом. Оп. зелененьким делаем. Оп. Поехали дальше. Ждем окончания коррекции. Отлично. Что у нас Происходит. Давай убираем. Открылся, закрылся. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Следующий. что-то пошло вверх у Смотрим, что это. Что-то пошло вниз. Оп, оп. Оп, оп, оп. Так, ну подозреваю, что это была первая волна А, это была волна Б, это была волна С. Хотя я поздновато об этом начинаю говорить, но здесь вот она была, видимо, вложенная, тут есть где-то пятерка, наверное, троечная, так, пятерка была, подозреваю только Кажется мне, что надо установить. Так, давайте пометим вот это вот бар стрелкой, чтобы нам не ошибиться. Куда мы пришли? А пришли-то мы в зону коррекции предыдущего волнового счета. Что в принципе говорит, может говорить, а подвигаем, передвигаем, переведем, подвигаем. Передвигаем, передвигаем, передвигаем. Да, еще, еще, еще. еще. еще, еще. Оп. так так Что может говорить о начале развития положительного импульса? Да, ⁇ -мо ⁇ Ну, так, конечно, менее удобно. Но все равно что-то в этом есть и опять мы с вами делаем вход но тут конечно вход уже чисто чисто по волновым соображениям и он неправильный побил минусу стоп у нас стоит на этом минимуме Код мы сделали 0.1 И риск у нас слишком большой. Слишком большой у нас риск. Ничего мы здесь не будем входить. Это... Ай! Ай! Ай. Ай. все, Искрип. Искрип. Не нужно отнять. Опять на эту вот хрень ударяем. Да, и ждем с вами отката этого импульса 3 вот у нас организовался вергентный бар да и пожалуй здесь вот мы пойдем пойдем мы с вами вот здесь вот расстояние у нас будет тоже прилично стоп у нас будет стоять вот здесь вот и мы смотреть, что было дальше. Пошел рост, пошел рост. Пошел рост, пошел рост. Это, видимо, четвертая волна. И вот мы подвигаем. Подвигаем, пошел рост. Вот нас выбило. Считаю, в ноль мы ушли. Тин-тин-тин-тин-тин. По 0, опять пошли вниз и вверх, вверх, вверх, вверх, ага, вот это был более-менее дивергентный бар, на котором можно было бы входить, потому что была большая ангуляция, и первая волна у нас закончилась, вот видите, третья, четвертая, пятая, это была первая, в пятиволновой последовательности, то есть входить надо было вот здесь, вот а с таким вот стопом и мы полетели... полетели, полетели, полетели... вошли в какой-то боковик, полетели, полетели... сюда передвинули стоп... ди, полетели, полетели... Пойдем, пойдем Прошло у нас еще одно. И думаю я, что Вот здесь вот можно Закрыться Хопа И проводим с вами кривую От этого от, этой, от той точки до этой точки да, так так так вот у нас вход и где у нас выход сейчас мы найдем где у нас вот он был выход ага. но все равно рановато вышний но проводим длинную такую кривую и вот мы видим считаем сколько о, 800 23 грубо ну пускай 800 просто вот это да вот это да это мы вышли на пике третьей волны при этом можно было бы продолжать продолжать, продолжать. откат начался только сейчас о как интересно а?